С чем пришла я на курс? У меня, значит, была шишка в затылочной части, а после родов, год назад я родила, она стала увеличиваться и тревожен, болеть, нарывать. У супруга гегрома на колене где-то полтора года назад появилась. И так начался курс. Достижения у меня... Случились довольно-таки быстро, где-то через полторы недели после начала у меня моя проблема перестала меня беспокоить и стала понемногу уменьшаться, то есть как-то вот через полторы недели на раз я заметила первое уменьшение, немного позже два, и к концу курса ее ну, практически не стало. Что касается гигромы, то есть это шишка внушительных размеров была, я наблюдала за ней. В середине курса она увеличилась, но она потихонечку росла, в середине курса она также увеличилась, и я подумала, что ему надо самому пройти, видимо, курс. Затем курс закончился, я вся в потоке новых знаний, осваиваю их, и где-то через месяц после окончания курса он подходит и говорит, «Смотри, пропала шишка». Я говорю, «Как, как пропала, как исчезла?» Конечно, это для меня было чудо. Чудо, потому что ты только осваиваешь новую информацию, новые знания, применяешь их, и ты еще иногда не до конца понимаешь, как, но ты видишь, что это работает. И работает на все сто. Я, конечно, отчасти просто была на седьмом небе. Потом через неделю еще звонила сестра, она занялась своим здоровьем, спрашивала специалистов нужных ей, и мамочка моя также занялась своим здоровьем, вот она будет проходить курс в ближайший, в августе, если не ошибаюсь, он у вас будет. Вот, это самые яркие достижения, времени мало, к сожалению, я бы и час вам рассказывала о всех приятных моментах, которые происходили на курсе. Но хочу поблагодарить, Анатолий Александрович, вас за ваши знания, за ваше творчество, за всю вашу команду и пожелать всем здоровья полноценного во всех его проявлениях, во всех аспектах жизни.